Всем привет! Меня зовут Алена Ивона. И в этом видео я хочу поговорить с вами о таком состоянии, когда а, проходит месяц, года, ты постоянно чем-то занят, ходишь на работу, а, ходишь на мероприятия, оплачиваешь счета, читаешь, проводишь а, весело время с друзьями. Но проходят опять-таки месяц, года, и ты говоришь, У, как быстро пролетело время, а я даже не успела начать то, о чем действительно мечтаю. Например, укрепить здоровье, а, завести YouTube канал завести свой собственный бизнес, создать сайт, начать продавать и тому подобное. И все это можно описать одним большим и длинным и известным словом прокрастинация. Да, тут многие скажут, а, прокрастинация очередное видео на эту тему. Но, во-первых, в этом видео будет конкурс. А во-вторых, действительно ли ты знаешь, что такое прокрастинация? И сможешь ли ты ее отличить от лени? Чтобы вы понимали разницу между ленью и прокрастинацией, приведу простой пример. Человек, который ленится, он совершенно не чувствует угрузение совести, не чувствует, что потеряла время, что у него не хватает времени на то, что ему нужно сделать, потому что на самом деле человек просто не хочет делать то, что ему надо сделать. А если же человек или ты хочешь укрепить здоровье, завести YouTube-канал, свой собственный бизнес, но просто из-за других, более важных дел у тебя не хватает энергии, ты чувствуешь усталость, ты просто физически не можешь приступить как раз к реализации своей мечты, то тогда ты имеешь дело с прокрастинацией. И вот именно тогда, когда ты имеешь дело с прокрастинацией, тебе очень здорово может помочь книга. Называется она «Победи прокрастинацию». Петра Людвига. Это отличное руководство по борьбе с прокрастинацией. Эту книгу в бумажном виде я разыграю между вами. Условия конкурса я расскажу чуть позже или они будут написаны внизу. И все участники, абсолютно все участники получат эту книгу в электронном виде. Петр Людвиг в свое время увлекся изучением научных исследований на тему эффективности и продуктивности, и в определенный период со своими друзьями они решили опробовать различные инструменты и методики, которые могут помочь в борьбе с прокрастинацией, и те рабочие техники, которые действительно помогают, он внес в эту книгу. И эта книга хороша тем, что когда ты будешь ее читать, то ты сразу начнешь что-то делать. То есть не будет такого, что ты будешь часами размышлять над страницами текста. Тебе сразу будет представлен факт исследование научное на эту тему, которое доказывает, что этот факт действительно имеет место быть. И сразу же дается несколько инструментов. Не один инструмент, а сразу несколько, которые можно как-то протестировать и понять, какой работает именно для тебя. Коротко расскажу о трех причинах, которые могут вызвать у нас прокрастинацию. Естественно, я взяла эту информацию из книги, потому что, к сожалению, я не эксперт в этой области. Так вот. Почему же может возникнуть у нас прокрастинация? Представим такой гипотетический вариант, что ты приходишь на работу, у тебя есть огромный список дел, которые необходимо выполнить лично тебе, огромное количество писем от клиентов, которые тебе нужно проверить, прочитать, ответить и огромное количество списков клиентов, которым нужно позвонить, с которыми нужно встретиться. Казалось бы, огромное количество дел, начинай и делай. И вместо того, чтобы начать все это потихонечку выполнять, ты впадаешь в ступор, у тебя напрочь пропадает желание работать и ты начинаешь прокрастинировать, вытирать пыль на столе, пить кофе, общаться с коллегами. И как вы поняли, паралич решений возникает тогда, когда у тебя огромное количество вариантов того, что тебе нужно сделать, и ты просто не знаешь, с чего начать и начинаешь вовсе. Следующая причина, из-за которой может возникнуть прокрастинация, очень близка мне, потому что я очень люблю планировать. Я планирую неделю, месяц, года, дни, и вот когда день наступает и, казалось бы, у меня уже есть перечень дел, которые мне следует выполнить, но я впадаю в прокрастинацию, либо я откладываю часть тела, либо я полностью опускаю свой день на самотек. И вот эта вот способность выполнить весь план, который ты для себя наметил, называется саморегуляция. Именно в этой книге она называется саморегуляция, просто народе это называется сила воли. Так вот, то, насколько сильна твоя сила воли, твоя саморегуляция, может повлиять на то, как ты будешь выполнять план своих дел. Наверное, многие знают, что сила воли – это саморегуляция к концу дня ослабевает и очень часто именно в конце дня мы сбиваем на план действий, который у нас есть, например, заниматься после работы спортом или приготовить себе правильный ужин. И вот чтобы не возникало вот такой утечки силы воли, Петр Людовик рекомендует в течение дня прямо, прямо строго, дисциплинированно выполнять прогулки, небольшие прогулки, всего 5-10 минут. Или физические нагрузки, там подняться с первого на третий этаж и спуститься. И обязательно чаще перекусывать, то есть не пропускать прием пищи, чтобы между двумя приемами пищи не было промежутков 5-6 часов. И именно такие вот легкие пополнения организма энергией помогут тебе как можно дольше использовать твою саморегуляцию, твою силу воли и вероятность того, что она закончится ближе к вечеру очень мала. Я узнала об этом методе из книжки на этой неделе и действительно специально заставляла себя выходить на прогулку с сыном или по специально заставляла себя поесть, хотя не чувствовала голода, просто чувствовала легкую слабость, вот а, благодаря таким моментам я заметила, что мои дни проходили более продуктивно, нежели а, когда я не заставляла себя выходить гулять, не заставляла себя есть. В общем, очень круто, попробуйте, а остальные инструменты вы узнаете из книги, в электронном или в бумажном. Все зависит от того, какую вы выиграете. Ну и самая главная причина, по которой может возникнуть прокрастинация, это неправильная мотивация. Я именно из этой книжки узнала о том, что существуют три вида мотивации, и лишь одна способна на протяжении долгого времени движить нами и не заставлять нас впадать в ту самую пресловутую прокрастинацию. Вы, наверное, многие понимаете, что если у вас неправильная мотивация, то никакие знания про лече решения, никакие знания о том, что нужно пополнять себя, свой организм, энергии, чтобы было много сил и воли, ничего из этого не будет вам помогать долгое время, если у вас выбрана неправильная мотивация. Так вот, какие же мотивации бывают? Первая, самая дурацкая, самая противная мотивация это называется внешняя мотивация, когда тебя заставляют какие-то внешние обстоятельства или люди делать то, чего ты не хочешь. Например, на работе у тебя есть дедлайн. Или, например, на тебя подключал начальник и это подстегнуло тебя начать работать. Как раз-таки такие ситуации являются внешней мотивацией, когда ты не сам, не исходя из собственных желаний что-то делаешь, и невольно в эти моменты ты начинаешь чувствовать себя рабом, это тебя угнетает, и вообще делает тебя несчастным человеком, что уж говорить о том, чтобы начать реализовывать свои мечты. У тебя просто не будет хватать на это энергии. Следующий тип мотивации очень такой скользкий, потому что с одной стороны он кажется классным, а с другой стороны он еще недостаточно, эта мотивация еще недостаточно хороша для того, чтобы она движила нами, это как раз мотивация, основанная на целях. То есть тогда, когда ты ставишь цель, достигаешь ее, потом ставишь новую, снова достигаешь и так далее. Петр Людвиг очень просто объясняет такую ситуацию, такую мотивацию. Он объясняет это состоянием таким, как гедоническая адаптация. Гедоническая адаптация возникает тогда, когда ты начинаешь привыкать к тому, что приобрела. Самый простой пример, который я смогла вспомнить из своей жизни, это Покупка нового телефона. Я а, одно, одно время я очень долго и очень сильно хотела а, себе новый телефон. Представляла себе, как у меня появится телефон с отличной камерой, как я буду на него фотографировать, как я буду выполнять на нем какие-то различные функции. И у меня появился этот телефон, я была в дичайшем восторге. Я боялась оторвать пленочку с экрана, холила и лелеяла его. Но проходили недели, месяцы, и в какой-то момент телефон для меня перестал что-либо значить, то есть то желание, тот восторг они просто-напросто исчезли и я к нему относилась как чему-то само собой разумеющимся. Коротко расскажу о том, как работает такая мотивация с точки зрения работы мозга. Вот здесь у нас есть префронтальная кора, которая отвечает за работу силы воли, за воображение, то есть за то, что мы можем представить, но чего еще пока не имеем. И вот когда эта мотивация начинает нами движеть, благодаря префронтальной коре мы представляем, как здорово будет иметь этот классный телефон, как здорово мы будем себя ощущать как сильно. Сильно изменится наша жизнь после покупки этого телефона но вот как раз таки здесь и заключается э, подвох что вот эта префронтальная кора она может все это представить но она не может себе представить насколько долго это ощущение будет длиться у нас мы не осознаем, что э, покупка нового телефона не сделает нас на всю жизнь более счастливыми. И вот когда ты в реальности уже достигаешь ту цель, которую себе ты напредставляла, в твоей голове активизируются те же процессы головно работы головного мозга, что и при употреблении кокаина, при выработке адреналина. В общем, ты получаешь огромную дозу кайфа. И вот, это, и вот этот кайф он быстротечный, он, он быстро проходит и в то же время он вызывает зависимость, ты, то есть ты начинаешь уже зависеть от каких-то более мелких целей, тебе нужно купить что-то новое, а, тебе нужно достичь чего-то и вот так вот а, цель за целью ты чего-то достигаешь. но между этими двумя целями ты не чувствуешь себя счастливым. Ну и самая волшебная мотивация, которая нужна всем нам, которую мы ищем, которую мы ждем, это называется мотивация, основанная на пути. И вот как раз таки, чтобы получить эту внутреннюю мотивацию, основанную на пути, нам нужно понять, что мы любим делать, что мы хотим делать каждый день, что мы готовы делать годами. И относительно вот этих вот действий выстроить ту цель, которую мы хотим получить. Не надо смотреть на остальных и думать, о, все, все вокруг меня знакомые завели свой бизнес, значит я тоже этого хочу, но я не люблю продавать, но это не важно, поэтому это будет моя цель. Нет, надо основываться на том, что тебе действительно нравится, что тебя будет толкать, что тебе будет приносить удовольствие. И вот как раз-таки для того, чтобы найти вот ту самую внутреннюю мотивацию, Петр Людвиг привел отличные пять инструментов, которые помогут каждому из нас найти то самое невероятное, ту самую здоровскую цель. Ну так вот, конкурс. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Я разыгрываю книгу, и книгу получат все, кто будет участвовать в конкурсе. Все получат книгу в электронном виде, а тот самый победитель, которого я выберу, выберу на сайте случайным образом, получит книгу в бумажном виде, то есть я ее отправлю по почте за свой счет, и вы сможете уже наглядно посмотреть какие иллюстрации здесь Петр Людвиг приводит, какие инструменты он нам предлагает, в общем она станет вашей настольной книгой и будет приносить вам радость и удовольствие. Итак, условия конкурса нужно быть подписанными на мой канал, поставить лайк этому видео и пожалуйста напишите в комментариях а можете ли вы у себя отличить лень от прокрастинации и как вы боретесь с прокрастинацией. Думаю, многим будет интересно почитать чужой опыт. Делитесь им, приносите друг другу удовольствие. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Пока!